ради не делать что ради таймения сделаешь предыстория, здесь уже менее ловили это вроде как одно из удачных мест так, что поставим тут? попробуем красный Помешонок. Мешонок. Причем не сильный, потому что маленький. Да, не маленький. Вариант. Так, восемь. Наверное. Как заказывал, Дмитрий. Он дома уже. Ай-яй-яй. С Теперь первого едем раза. Едем домой. С первого раза. Эх ты. Ну я двойнички поставил. Видите, ребят? Специально. Специально двойнички поставил. чтобы хорошо вытаскивать можно было. Так. Мне бы как-то... Палево. Надо сюда подключить. Тихо, тихо, Посиди секундочку, выводи. Сейчас я приду. сейчас. Я, сейчас, я, сейчас. Дай медь молодец. Бенет уже красава. Фотографии мы делали. Стоять, стоять. Хвост он шевелит, нормально, все, все нормально. Да. Забыл поцеловать, ты Мишонка. А да. Не придет. Ты там тебя до сюда не целовал до следующих встреч колоссаль на красный воблер Монголии на него клюнул тоже таймень на красный меня клюнула и крючки разогнул хотя стоит тысячу рублей воблер не знаю что там за фирма еще удивился думаю на раскраску на красную также это быстро клюнул А вот были сонг Миноу лонг бил а депс депс фирма депс вот она депс но сразу вам скажу крючки прямо безоговорочно сразу меняйте и эти заводные кольца это сто процентов проверено у меня разогнулись они все три штуки причем все три обычно это имеем сразу на все три садится да.